И всем здарова, ребят. Вы, наверное, уже про меня узнали, что я видео свои, которые я снимаю, я их смотрю, но только некоторые. Поэтому продолжаем бесконечно лет играть. Пожалуйста, пол арбуза. Это самец. Не, ну это я поняла. Пол, половину, часть. Так букачих зиб достали к так <связываю> блин не это очень много будет причем при при при при <связываю> не удалять нет а это наверное много нормально тут надо надо надо, надо. Надо, надо, надо, надо, надо. Закрыть и все. Закрыл все, что хотел и все, что не хотел тоже закрыл. Кстати. Грузится. Совет Games, Ага. Саб. Ай, это... Короче. Кажется, я совсем не спал. Такой час бывает, только закрыл глаза и отключился, как с тех часов сами собой делать несколько оборотов. И вот уже утро сознание возвращается, а ощущение такое, как что только усп и успел моргнуть. Ага. Заливая, я чуть не сломал челюсть и от боли вскочил с кровати. Что-то было не так. Да, почему что-то все это все было не так? Я вернулся в свою квартиру. Как? Да так как-то само собой получилось. Но, ну как такое возможно, блин? Меня хватило паника, и я начал наматывать груди по комнате в надежде, хоть как-то успокоиться. Физически устал, зачастую переживает эмоционально. В голове было пусто, и только страх и ужас охватывали мое... все мое существо, а в мозгу бегущие дуракой, неслась какая-то мантра, может быть молитва, а может просто связан набор мыслей, признанный хоть как-то если не успокоить меня, то хоть хотя бы отвлечь от паники. Прошел, наверное, полчаса, прежде чем я сильно рухнул на пол и уставился в потолок. Казалось, что никуда я не уезжал, старая люстра все так же недобро смотрел на меня своими пыльными, светильными, светильными что штукаторки были на те же, так что и раньше а обои, отрежейся от стены, не сполтисли ни на Неужели все это сон? Но ведь не бывает такого? Просто не может быть. Я уже прожил целую неделю в том пионерлагере. Нет, я точно там был. Я прекрасно помню все от момента пробуждения в автобусе до самого отъезда. Сны галлюцинации не бывают такими реальными. Я кое-как встал, дошел до куни на место корповения и вернулся в Кровь в голове еще стучал, но по крайней мере страх уже и ужас первые минуты уже прошли. Или просто взяли паузу. И осветочься на последнем, чтобы он отъезде из лагеря. Ага. Ночь, потрогавшая на кочках автобус, грязный, мутный, стекла за которых почти ничего не видно, и пионеры. Когда я был полностью верен, что назад мне уже не вернуться. Или просто не думал об этом. Как бы то ни странно было, я готовился к тому, что чернестный часов окажусь в том ра... какомторой центре и прокручу в голове варианты дальнейших действий или нет черт я закр... зарычал и сильно дернул себя за так что волосы несколько волос упало не помню последние часы в том мере слились в однообразное миарево словно пьяный Ренуар заканчивал свою картину малярным галиков вместо кисточки но ведь все не так плохо подождите а почему это но ну, почему это вообще должно быть плохим наоборот все хорошо прекрасно я бы даже сказал я вырос из этого чертового мрака и вернулся домой главное не попасть туда снова ведь это же не может случиться ага не случится ага Сень, случится это ну может случиться да, да, теперь не стоит волноваться Все будет хорошо Да, это вообще были глюки Точно, глюки И не важно, что все казалось таким реальным Не бывает такого Не бывает, я ответственность заявляю Не бывает Современная наука, наука не допускает Не вели, Не велено. Я громко засмеялся Внутренний голос пытался как-то остановить словесную диарею фонтанирующего изо рта Но выходило не очень Казалось, что Морич и мыслительные аппараты разделились и зажили самостоятельно независимой друг от друга жизни. Мозг подсказывал, что надо успокоиться и как-то попытаться проанализировать новую ситуацию, а язык просто пытался снять напряжение, выкидывая в пустоту все новые и новые бессмысленные слова. Наконец я смог кое-как взять себя в руки, одернулся за навески и выглянул в окно. Ночной город выглядел точно так же, как недель назад. Эта картина несколько вернула меня к реальности. В конце концов, если сейчас все нормально, не, не происходит ну, ничего подозрительного или сверхъестественного, то знаю, что это был лишь сон. По сути, у меня всего два варианта. Первый согласится на то, что все это не просто и успокоиться. Второй доверится собственным ощущениям и признает, что весь этот лагерь автобусы пионеры случились наиву. Но чтобы я не выбрал ответов, это не даст. Так. Забавно, целую неделю я искал эти самые ответы или по крайней мере делал вид. так ничего не нашел. Вырвался, таки, из того странного мира, и что теперь? Зарядка, Загадка осталась загадкой, разве что только вопрос прибавилось. В конце концов, я выбрался из силы. Повалился на кровать и через несколько секунд уже блаженно посадил. Хм... Семён... А, Семён, С того момента, как я вернулся из совенка, прошло много времени, и многое же в моей жизни. Я первую неделю я сутками на... насиловал свой мозг, пытался подробно законспектировать все, что со мной произошло. Строил графики и диаграммы, задавал вопросы на формах и про паранормальные явления, даже думал записаться на прием какой-нибудь гадалки. В итоге, как стоило ждать, закончилось все ничем. Не мудрено я был простым человеком, а то, что случилось, я делал рук какого-то высшего разума. Неандерталит, попавший в начало 21 века, не тот и больше меня, наверное. Конечно, сначала, допустим, мобильный телефон по воле господа, р... передающий речь человека, находящийся в 10 километров от него, казался ему чудом. Но к такому можно привыкнуть. Возможно, если бы он бы изучал данные прибор, то точно тут можно было бы к этому привыкнуть. Так. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Гребте. Я подчищаю сутки. Возможно, если бы у нас через школьную программу, а потом закончить какой-нибудь технический институт, то даже понимал бы, как работает сотовая связь. Эх, глупый и утрированный пример настолько же нереальный, насколько и все то, что мне пришлось пережить здесь, что мне пришлось пережить. Нет. Я вряд ли пойму, как это, как все это работает. Вряд ли пойму, кто за этим стоит. Так же сложно мне будет привыкнуть потом, если такое повторится. Однако еще долго меня мучил более важный вопрос: почему, почему именно я? Что я такого сделал -то? или не сделал, чтобы заслужить потомное счастье? Счастья. Так. Кэш. Очисть. Очисть. Очисть кэш. Ага. Конечно, фантастических романах роман чудеса зачастую происходят с вполне нормальными людьми, но то том, условность случайно Я почему-то дайте обвинение был уверен, что это все это не случайно. Герой Азимова, принесшийся на тысячу лет вперед, просто оказался не в том месте и не в то время. Но в будущем о нем никто не знал. Да для всех он был просто сумасшедшим. А что же я, в лагере меня ждали, по крайней мере, вожатая, как можно на все это реагировать? Может быть, я был выбран случайно, но в дальнейшем изучен. Даже если этот вопрос так, то вопрос почему никуда не исчезает, а наоборот становится более важным. Не найдя хоть сколько-нибудь удовлетворяющих объяснений всему произошедшему, я вернулся но теперь я уже с сутками, не сутками, с тезиком, помню, стирая порошок, порошок на F5. В моей жизни появились какие-то интересы. Правда, какие, я и сам точно сказать не мог. Внезапно мне захотелось получить такие высшие образования. Не для того, чтобы устроиться на работу. Не потому что надо, просто вспомнил, как, было, как весело было, когда-то на первом курсе. Общение с однодородниками в беззаботного юношеского веселья море энергии, которым мне так не хватало последние годы. «Безумно ленивый, только по-настоящему умные люди, сказал кто-то из великих. С этим мы условно не сложно не согласиться. Человек средней руки не хочет делать что-то не потому, что лень, а потому, что ему это не интересно. Допустим, неинтересно взять, и что теперь?» Если я не выдаю попавшие шерстины в Twitter в месяц, это значит, что я лодырь. А вот, а вот ли я лишний раз открывать книгу – это уже ближе ко мне. Хоть я и люблю читать, но вот задумывался о том, что предстоит страница за страница, а это огромный роман. И даже от интерес... он, если он интересен, даже если охватить с головой и уже не оторвешься, то вот так, так, то потом. А сейчас надо всего лишь взять книгу с полки и открыть А вот это уже лень Не знаю, что конкретно на меня повлияло Но примерно половина моего времени, в отличие от 5-10% Раньше была занята чем-то полезным Я читал, писал, изучал новое, занимался спортом Хотя бы заряд по утрам Иногда я думаю, что так повлиял на меня лагерь Что ж, этого нельзя изучать В конце концов, в той или иной степени все семь дней там я был втянут в какую-то общественную работу, участвовал в вербальных коммуникациях с окружающими масштабы которых масштабы которых масштабы которых раньше, могли вызвать у меня ужас и острый приступ затворничества. Ну сейчас. С другой стороны, не так-то просто, но характер. Человек всего за одну неделю, всего за семь дней. Да ищи такого упертого, как я. Вот дать какой-то ориентир, вектор, это запросто. Но, однако, никогда бы не поверил, что со мной такое возможно. В любом случае, я был не так рад, решающий перемене, что старался лишний раз затонуть в своих причинах. Так, а надо будет помыть пол да черт чё, да, возьми так какой дурак, будет думать о том, почему ему удалось сорвать джекпорт, от этого заложив в последние -портки, портки. А, да. Летом я восстановился в институте, а осенью начали занятия. Время шло, я с благим рвением, которого сам которого от себя не ожидал, ходил на лекции и семинары, готовился к зачетам и к экзаменам. Неожиданно легко получилось... Влезла в коллектив, хотя я и был несколько старше большинства, а это совершенно мне не искучало. Я тоже был старше большинства в моем коже, но и меня это не смычало, То ли дело в моем природном инфантилизме, то ли перемена характера, это я не знаю. Скорее всего, отец лежит где-то посередине. Сама собой вернулась радость общения с людьми, потерянная много лет назад находить контакт с окружающими стало легко. Их проблемы мне уже не казались, что несущественными, несущественными и мелочными, а нормальная жизнь, которую я раньше считал, переликативой, серой массы, засиял для меня новыми красками. Иногда казалось, что я превратился в какую-то куклу, стал одним из миллиарда однако половянных солдатиков с огромными рядами стоящих на полке магазинов. Но в этом магазине, помимо нарядной витрины, пристреляющей яркими надписями о новиках, расплатах, рождественских скидках, был и чулан, куда сваливали не кондицию, не кондиционную продукцию, не кондицию, плюс мешка без одной лапы, пожарная машина нуждающаяся, в там почти автосервиса, трансформер вместо могущего робота, превращающийся в микроволновку пазлу, собирающийся, причудливая картину постмодерна. Где-то сидеть заломных игрушек и было раньше мое место. И если некоторые еще могли бы найти пристанище в благотворительных фондах или детских домах, то меня ждала лишь свалка и дальнейшая утилизация. Поэтому подобным переменам в жизни я не могу не радоваться. Так точно. Шла последняя пара самого трудного в этом сем семестре предмета. О, Ульянка тут будет, кстати подавляющему большинству студентов он не нравился. Это, наверное, из-за своей сложности и неоднозначно преподавателя. У нас, кстати, на первом курсе ребята был самый трудный предмет. Это для некоторых ребят это из моего, кольжа, с моего курса с моей группы. Это общество знаний. Знаете, игра и качу, решать было. Я же находил какое-то особое удовольствие в таблицах, графиках и диаграммах. Собирая по купицам цифры, я в правильном порядке расставлял их в столбцы и строки. Суммировал, вычитал, делил и умножал, получая тем самым точную картину какого-либо явления. Ни одно число не могло ускользнуть от моего внимательного взгляда. Все они должны быть полными, посчитанными, проанализированы. Каждому должен быть выдан порядку номер и, распри... и, распри... и распределение в соответствующую ячейку. По прибытии каждая цифра получает кое место, обычную и парадную форму и будет направлена на заранее спланированные для йоги работы. Кто-то будет копать отсюда и до итог, и до и до Кто-то побежит на маржу, в маржу просунд за трендом, а кто-то на будет пытаться попасть в, бар, в барную регрессию. О чем задумался? Я нефтя оторвал ручку от тетрадки и посмотрел на двух. Пишу лекцию, как видишь. Да забей ты! Потом методичку прочитаешь, и методичку прочитаю тоже. Всегда поражался тебе, всегда поражался тебе, с тебя и что такого удивительного? На окрасть диплом что ли собрался? Не надумался. Не говори то, что это тебе, тебе это интересно. Я вспомнил, как секунду назад представлял себя прапочком цифр и невольно улыбнулся. Да и в жизни тебе это не пригодится, все равно. Все пригодится, хотя бы для общего развития. Одногруппник ехидно, ухмы... ехидно ухмыльнулся. Да ни одной книги не будешь жить, ты ни одной книги в жизни не будешь прочел. Я прочел Улисмур, Лавка Забытых карт и еще много книг, короче. И что с того, звощать и тулон? Я просто констатирую факт, но а тут ты, Пацан, в каком-то своем мире находишься. Тут он был прав. Ведь я и восстановил часть потерных социальных навыков. Часто я просто впадал, впадал зря и читая о чем-то своем. Как будто что-то плохое. Ну вот я книги не читаю, тоже ничего плохого. Человек не может жить одними материальными потребностями. Философский извивайский издргся я. Ой, ладно, запарил. Лекция подходила к концу. Я начал прикидывать, а я или я начал прикидывать планы на день. Надо зайти в магазин за продуктами, потом дойдя проект и от, отослать заказчику, потом конспекты. Вечером на, можно про, почитать и, и посмотреть что-нибудь. Это, конечно, еще никого не никто не позвонит и. Или напишет. Какие-то дел вроде нет. Так что можно уделить немного времени знакомым. Ох, еще, еще целых пять минут. Я посмотрел на телефон и понял, что сегодня как раз то число прошел ровно год. С того момента, как я вернулся из пионерлагеря от От этих мыслей на душе стало теплее, а на лице была блаженная улыбка. В последнее время я все реже и реже те Конечно, подобное забыть невозможно. Это те мгновение чего-то фантастического, сказочного, который на всю жизнь откладывается в пальцы. Есть даже самый разный момент со временем тускнеют, и остается лишь воспоминание о том, что подобное вообще происходило, тусклый деле, проведенное в собеседке, все было совершенно не так. Я помнил все, домичайших подробностей. Уже, уже с первым ума в автобусе. Тяжелый, полный неожиданностей и удивительно знакомый с первым день. Веселый, беззаботный шанс с Ульянкой. Его стоил хотя бы номер с привидениями. Да, такому подавили бы и лучший советской эстрады. А какие лица были у пионеров? Да, они с... Да, они готовы были помереть. Хорошо бы, конечно, встретить Янку в реальной жизни. Конечно, она не всегда адекватна, гиперактивна и не имеет ни малейшего понятия нормы приличия, но... Не каждый день видит человека человека настолько искреннего, беззаботного, веселого и энергичного. Возможно, часть от этой энергии она передала мне? за звонок, одногруппник встал и, попрощавшись, вышел. Я начал медленно согребать тетрадки и учебники в сумку, как вдруг услышал над собой чей-то голос. Извините, а это 34-я аудитория? Так же, там, там же табличка на двери висит. Не висит. Голос девушки прозвучал обиженно. Значит, значит сняли. Так, это 34-я? Да. Наконец, я закрыл сумку и, собираюсь вставать, поднял голову. Девушка показалась безумно, безумно знакомой. Так это Ульянка только выросла. А мы с тобой... Нет? Да, я тоже подумала. Она выглядела крайне удивленной. Хотя, что-то я не припомню, Где мог тебя видеть? И я. Ты на каком курсе? На первом. О, много зелья еще. Девушка улыбнулась. Зато все впереди, как будто у меня уже все посади. А ты на каком? На четвертом. И как? Тяжело учиться. Первый несколько курсов тяжело, да, тяжеловато. Так и знал. Разбросили, сказала она. Зато потом проще. Когда птяшься, всегда легче. Иногда так, иногда так есть что-то делать. Да, я понимаю, поэтому... А у тебя остатки еще какие-нибудь материалы с первого? Может, дашь есть к которые это будет? Конечно, ничего мне не оставалось На первом курсе я был много лет назад. Но мне трудно...